Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Странно, вы посмотрели необычный видеосюжет, который произошел в Турции. Но я вам кое-что хочу рассказать, правдивость этого необычного видеоролика. То, что происходило вчера, да и сегодня в Турции, ужаснуло всех. В Турции, можно сказать, напал огромный ураган, который никто не знает, откуда он взялся. Помимо того, что... Это появилось в Турции, но теперь и в Российской Федерации. Необычная угроза привела с собой армаду, можно сказать, скрытых угроз, а именно НЛО. Эти кадры были сделаны недалеко от Кавказа, а именно на Черном почти море. Суть в том, что в горах появился неопознанный летающий объект, который нес за собой огромную разрушительную угрозу природу. Ветер, град и множество необычных таких явлений природных стало обрушиваться на людей. Много кто видел эту картину, но они знают, что НЛО скрывается в облаках для того, чтобы нанести свой главный удар. Они двигаются именно по городам, и облака, и природные явления также двигаются для того, чтобы узнать, людей поближе где будет самый точный удар но это еще не все посмотрите необычный этот видеосюжет тогда вы и скажете много чего интересного Я уверен, что вы, наверное, видели много чего интересного, но по поводу этого я вам также расскажу. Греция этот год, этот месяц и несколько дней назад. Необычное НЛО патрулирует это необычное место для того, чтобы, скорее всего, также нанести сокрушительный удар. Как все это происходит? Пока что люди думают, что природа такая мать опасная, люди думают, что надо прятаться, а именно в подземных там бункеров или там еще каких-то в подвалах. Но суть в том, что этот НЛО так себе по сравнению, что надвигалось. А именно то, что мы с вами видим и слышим, мы не понимаем, откуда все происходит. Взаимосвязь НЛО с другими инопланетными существами накапливает свою мощь, и оно надвигает угрозу помимо того что вы видели и слышали это только начало что было в турции но теперь представьте вся сила на турцию не просто обрушилась все думают что турция проклята из-за этого происходят природные явления и катаклизмы, но никто не понимает что нло целенаправленно проводит эту природу по тем местам где легче будет потом определить свою цель не думайте, что мы с вами живем в таком веке, что природа не щадит. Оно щадит, и мы все уже понимаем, что природой управляют расовое, инопланетное, самое сильное существо. Так что это еще не все. Ну а теперь пойдет то, что вы должны прекрасно понимать, почему множество людей болят головы и иногда давление подскакивает на мне, это уже было испробовано. Так что посмотрите, дорогие друзья, что вы видите. Но ну, я вам расскажу. FQ четырнадцать пятьдесят два. Что это значит? Это значит, что это не разработки людей, а разработки инопланетных существ, которые выдают огромные помехи людям. У множества людей болят головы, да еще иногда поднимается давление. Этот необычный, но очень странный НЛО выдает очень огромные помехи. Этот видеоролик был сделан в Канаде в 2019 году. Тогда же множество ученых считали, что НЛО не может причинять боль людям бесконтактного, можно сказать, движения. Но это необычное оружие появилось уже давно. И это понятно, что множество странных явлений и множество болезней делают необычный НЛО. Конечно, это очень странно звучит, но на самом деле это реально. Помимо того, что мы с вами видим и слышим, это только цветочки. Но а почему оно выдает такие помехи и для чего? А все очень просто: НЛО специально выводит человека на псих... психологическую, можно сказать, стрессовую ситуацию. Из-за этого множество людей дезинформируют сами себя и не понимают, что видят. Вроде видят призрака, а на самом деле у них. Что-то с головой. Это галлюцинация, можно так назвать. Они встречаются, когда вы потерялись в лесу, или еще где-то находитесь в неопределенном месте. Но это так себе. Но суть в том, что вы должны знать: помимо того, что вы заблуждаетесь, вы можете быть и в опасности. Вы видели много чего странного, да и слышали, скорее всего. Теперь вам понятно, что скрывается в небе. Но не думайте, что НЛО такие добрые и издают такие необычные помехи. Но я вам подскажу. Кто, наверное, в горах часто бывает и понимает, что вы, когда спускаетесь резко или поднимаетесь, у вас закладывают уши. А иногда вы слышите необычный звон, такой писклявый. Но это не подумайте, что это природа играет. Рядом с вами находится неопознанный летающий объект. А еще находится база инопланетных кораблей, которая функционирует и дает необычные помехи для вашего, можно сказать, недопонимания к окружению. И поэтому множество людей пытаются как-то определить, что это за звук. Но собаки часто слышат у них вслух. и Обаяния развита, и они прекрасно понимают, что звук это пугающий и опасен. Думайте, дорогие друзья, что я вам подсказал и показал, но не думайте о том, что это все-таки брехня. Ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте оставлять комментарии. Если у вас есть ролики или фото, присылайте и я обязательно их опубликую на своем канале. Ну а сегодня была необычная тайна, которая должна была всех напугать. Не думайте, это субъективное мое мнение.